Всем привет! Вы на канале, как заработать в интернете. В этом видео я вам хочу рассказать об очень интересном проекте, который создан на искусственном интеллекте. Все вы знаете, есть чат GPT, который за считанные секунды может написать любую диссертацию, лучше любого ученика, учителя. Также чат GPT используют программисты кто в этом разбирается он э, пишет разные кода он может написать типа, даже само приложение в общем искусственный интеллект сейчас очень очень актуален в интернете и э, кто самый первый он на нем уже зарабатывает неплохие деньги также искусственный интеллект может сгенерировать NFT далее эти NFT можно уже продавать много есть видео на YouTube, ну и все такое и в этом видео я вам хочу предложить э, Проект, который называется Neurostate, это риалтел и аналитик рынка недвижимости в виде мобильного приложения. Вот такое приложение выйдет на рынок в ближайшее время. И до выхода данного приложения мы можем купить здесь токены и на этих токенах в дальнейшем заработать на их росте. Я вот уже здесь прогуглил, посмотрел в смарт контракте вот нашел Neural стоит nsc токен здесь уже вот 68 холдеров есть получается 85 транзакций всего будет эмиссия 2 миллиона данных токенов здесь вот 17 часов назад кто-то покупал один день назад и вот люди покупают 49 токенов вот 38 83 99 ну в общем закупки уже пошли данного токена кто узнал о данном приложении и возможности заработать в интернете тот уже покупает себе токены и в дальнейшем эти люди они заработают так как они самые первые ну друзья вы все должны помнить также и о рисках инвестирования в интернете также вот есть вот такеномика сейчас мы в дальнейшем о ней поговорим нейростейт собирает буквально все приложения на рынке недвижимости и будут выдавать анализировать нам всю полную информацию о квартире, состояние ремонта квартиры, наличие отсутствие запрета виска, история квартиры, стоимость квартиры и количество прописанных людей. Очень крутое приложение на самом деле в дальнейшем выйдет. Также вот, вот так вот будут выглядеть вот квартиры. Я так понимаю, будут показывать стоимость квартиры, ну и так далее. Также здесь есть крутейшая партнерская программа, в дальнейшем я вам это все покажу. Вот можно стать акционером, нажимаем вот кнопочку и проходим регистрацию. Здесь прописываем фамилия, имя, отчество, вашу электронную почту, Telegram, если он у вас есть, либо же WhatsApp. здесь пропишем, номер телефона. Здесь все прописываем, именно свои реальные данные, если вы хотите здесь на этом приложении заработать. И на покупке токена здесь прописываем ваш пароль подтверждаем пароль и нажимаем кнопочку зарегистрироваться токеномика проекта это 2 миллиона токенов дополнительный выпуск нет также вот есть здесь смарт контракт чтобы вот добавить nsc в кошелек tronlink нажимаем вот на tronlink идем вот ниже я вот себе добавил данную монетку Нажимаем вот Asset Management, вставляем вот кошелек, смарт контракты И вот здесь вот с помощью там кнопок добавляете себе данную монетку в кошелек Turnlink. Это на будущее. Далее. Здесь вот экономика. 100% монеты равны миссии 2 миллиона. То, что я вам уже это сказал, 15%. Монет предназначены для команды разработчиков. 20% монет предназначены к листингу на биржах и торговых площадках. 5% монет предназначены для розыгрыша и различных рекламных конкурсах. 60% монет предназначены для рекламной кампании. Подробно здесь об использовании токена. Данный токен сейчас мы можем купить. По курсу 1 доллар за одну монетку ну и так далее вот здесь планы расписаны вот они вот создание нейросети это они уже сделали требования к нейросети также сделаны создание монеты я вам показал смарт-контракт уже есть монета есть данную монету уже активно покупают Создание сайта также есть, создание приложения и это еще в разработке. Далее у них вот покупка LLC в разных странах и юрисдикциях. И запуск самого приложения площадках площадках вот на Google Play и Apple Store. И вот когда они запустят, это будет 2-4 недели, как они пишут, после создания вот приложения. Буквально через месяц выйдет уже само приложение на Google Play и Apple Store. Также здесь есть партнерская программа. Она здесь очень-очень крутая, аж на 20 уровней в глубину. И здесь мы будем зарабатывать 1% от ваших партнеров. Например, если вы пригласите 10 человек, а эти 10 еще по 10, вот и сами считайте, сколько вы сможете заработать на партнерской программе давайте я вам покажу как выглядит личный кабинет здесь у вас будет адрес кошелька на который вы можете перевести там 10 20 долларов и купить данный токен до листинга на разных там биржах также в личном кабинете можно там где написано моя доля вложений нажимаем подробные и здесь вот также здесь можно взять данные смарт-контракта и самим-самим посмотреть уже в смарт-контракте данный токен как я вам это вот в начале видео показал вот такой, друзья, проект пишите свои комментарии что вы думаете по данному приложению стоит это инвестировать либо же обойти стороной ну, лично я здесь прикуплю немножко токенов посмотрим, что с этого выйдет я когда-то участвовал вот таких вот проектах и есть успешные кейсы есть конечно не Ну, задумка очень очень крутая и очень классно кому это все интересно я оставлю ссылку на телеграм-канал также оставлю ссылку на этот проект вы можете сами перейти ознакомиться почитать и, так сказать, прикупить себе на небольшую сумму данных токенов. И в дальнейшем на этом токене заработать. Также здесь вы можете построить реально крутую партнерскую программу на 20 уровней. На этом видео мое подходит к концу. Пишите свои комментарии. Всем желаю хорошего дня и всем пока.